Привет, дороганы! Выход этого мотоцикла сместил весь план наших обзоров, просто потому, что игнорировать его просто нельзя. Встречайте, индийский Баджадж Пульсар 180. Итак, теперь не нужно, как раньше, объяснять каждому, как звучит название бренда, уровень качества и прочее достоинства техники Баджай. <связать> Мотоциклисты технику оценили, она сейчас на пике популярности. Плюсом есть рассрочка без переплат в гривне. Даже если есть вся сумма на покупку, это неплохой вариант. Ссылка на условия рассрочки в описании. Короче, хватит рекламы, перейдем к делу. Как видно, пульсар дорожный мотоцикл. Дизайн такой же, как и в 125-м варианте. Внешность привлекательная, тут ничего не скажешь. Мотоцикл не широкий, это будет большой плюс в городских пробках. Предлагаю смотреть его более детально и скорее катануть на нем. Естественно, мотоцикл двухместный. Есть ручки и подножки для пассажиров. Вот этот гриль можно снять, если, конечно, ваша попутчица не носит сари. Сиденье выполнено в двух уровнях. И, как по мне, очень просторная. Бак на 15 литров это именно бак, не фальшбак. Клипоны закреплены не жестко. Через демпфер, видите? Переключатель в фирменном стиле Баджадж с подсветкой. На приборную панель выводится ограничитель оборотов, сигнализатор. Уровень топлива. Здесь открытая боковая подножка. Скорость, ну, спид спидометр адометр. Уровень заряда батареи точнее, не уровень, а заряд. То есть, если есть заряд, она тухнет. Дальний свет, нейтралка и повторители поворотов. Посадка классная, смотрите. Вроде на ровную спину, но есть небольшой уклон вперед. Это намекает на неслабую динамику. Конечно, говоря о динамике, я имею в виду одноклассников. Не какие-то там спортбайки, литровые шестисотки. Все равно скажут, чтобы курился. Перейдем к силовому агрегату. Двигатель тут 178-кубовый, 4-клапанный четырехклапанный, четырехтактный верхневальник. Говорят, что с баланс валом. Питается от карбюратора. Обратите внимание, постоянного разряжения. Еще одна фишка Bajaj является установка на один цилиндр, две или три свечи. Тут две. Охлаждается набегающим потоком воздуха. Выхлоп запатентованной системы ExoStack. Трансмиссия 5-ступенчатая. Цепь 520 сальниковая. Выдает 17 лошадиных сил. Мотор разобрали, перейдем к ходовой. Задняя подвеска классическая. Два амортизатора фирмы Эндурен с регулировкой по жесткости. Вообще видимо вся гидравлика этого бренда и вилка и тормоза. Мотоцикл построен на 17-х колесах, шины марки MRF. Задняя бескамерная 120 на 80, тормоз однопоршневой, дисковый. Передняя вилка телескопическая, диаметр перьев 38 мм. Тормоз двухпоршневой, дисковый. И какой-то реально огромный 280 мм в диаметре, покрышка 90 на 90. Итак, водители с ростом 186 и 170 см, вы поехали катать. А, забыли звук мотора, Ну тут скорее тишина. Слушайте сами. Коля, я, видимо, понял, почему 125-ка стоит дороже, чем 180-ка. Это, видимо, индийский конкурент популярному китайскому лифану кп 200 Они схожи по мощности и очень похожи по цене. Но время покажет, кто круче. Я, видимо, понял саму идею мотоцикла. В нем просто классно ехать. Вот он мягкий, звук мотора монотонный. Едешь тебе просто кайф. Пушка. друганы, как мотоцикл. Подписывайся на канал, не забывай про розыгрыш шлема, видео тут. Ссылка на этот мотоцикл в описании. Помните, что всю технику бренда Баджаш можно купить беспроцентную рассрочку. Ну что, давай палец вверх и пока!